Опять-таки общие вещи, общие моменты для понимания как бы, правильности подхода к созданию базы данных, оборудования. Я напоминаю, что мы сегодня говорим только про часть паспортизации, да, то есть создание базы, объектов ремонта для цели планирования у отличие, скажем так, этих проектов, паспортизации и автоматизации, что все-таки автоматизация, она направлена на решение задач автоматизации процессов, то есть именно построение алгоритма процесса планирования. Соответственно, цель этого Проекты это снижение или управление, как сейчас говорят, затратами. Цель проекта создания базы данных оборудования это просто создание неких электронных карточек оборудования. В этом проекте формируется предпосылка для перехода на по пообъектный, так называемый учет в разрезе оборудования и его элементов. То есть цель этого проекта объекты, то есть правильное описание объектов ремонта этого оборудования и системы технологические, и детали. Мы поговорим там дальше. Ну, опять-таки, специфические задачи в этих двух проектах при внедрении АСУ основная задача – это не промахнуться с выбором самой системы, которая вам подходит для ваших процессов. Там идет именно привязка к автоматизации процесса. Основные специфические задачи проекта создания базы данных – это, ну, самая первая, скажем так, задача, с которой мы рекомендуем начать – найти источник информации, то есть наиболее достоверные документы, регламенты, а либо исторические какие-то базы, в которых, собственно, хранится сейчас информация об оборудовании. Ну и поскольку всегда процесс создания базы данных, он такой сложный, то задача найти людей, то есть тех операторов, которые создадут эту массу данных и задача, собственно, организации вот этого массового ввода данных на этапе до запуска Асутаир. Очень специфическая задача в проекте паспортизации это очистка унификации данных, которые сейчас хранятся, как мы вам поговорили, в разных источниках, форматах. То есть перед загрузкой в АСУТАИР необходимо поставить некие правила и по ним прогнать всю базу, которую вы насобирали там, в течение 3-4-8 месяцев.